Всем добрый день! С вами Алексей Федорцов. И сегодня разбор очередного кейса по таргетированной рекламе нашего клиента. Собственно говоря, небольшой скрин я разместил у себя на странице ВКонтакте. Перейдем в рекламный кабинет. Итак, изначально какая ситуация была? В ситуации с вирусом, который распространяется, Наш заказчик отменил несколько мероприятий своих а, и на более длительный период это двинулось расписание. А, мы договорились протестировать несколько каналов трафика. То есть, первый это трафик на сайт, на лендинг, который уже был у заказчика. Второй это литформа. и третий это трафик на продвижение профиля Инстаграм. Собственно говоря, двигались такими этапами. Продвижение профиля Инстаграм, тут вы видите кратце показатели там. 0.33 рубля за просмотр это продвижение постов через э, ленты Facebook, страницы Facebook, э, привязанной к аккаунту. Но какие хорошие показатели за последние сутки? С момента прошлого э, вечера по сегодняшний вечер. Сегодня 19.31.25.03. Вчера, соответственно, было 24.03 Несмотря на общую ситуацию в стране, 23 заявки по средней стоимости 106 рублей мы получили по направлению этого клиента. Посмотрим поподробнее. А, обращу ваше внимание, что мы а, по аналогичным настройкам запускали трафик на сайт, и конверсии там не было ни одной. Ну, это значит, что страдает конверсия сайта, что что-то на сайте не дает совершить целевое действие а, потенциальным клиентам. А, офер был такой, что участвуйте в мероприятии и забронируйте билет за 500 рублей. Общая стоимость билета составляла в зависимости от а, города проведения. От 1500 до 2500 рублей. 500 рублей это невозвратная предоплата. Рассмотрим ту компанию, которая сработала у нас максимально эффективно. Собственно говоря, ничего удивительного, а, потому что минимальные а, отвлечения для клиента, то есть мы не переводим клиента на лендинг. После того, как он видит наше УТП, он переходит непосредственно к заполнению формы и оставляет свои контакты. Единственное, что после этого с ним надо оперативно связаться и взять предоплату, либо перевести на полный этап оплаты. Вот увидите эту статистику. Посмотрим ее в графике. А Организация мероприятий у нас... Будет проходить в городе Москва, Екатеринбург и город Санкт-Петербург. А, все, вы видите, под э, 23 лида зашло, а 8000 пользователей мы охватили с этой рекламой и потратили половиной тысячи рублей примерно, что дало нам среднюю стоимость лида 106 рублей. Если смотреть по демографии, то в этой нише преимущественно женщины принимают решение, Ну что это большей частью женская ниша по плейсментам. Естественно, лидирует Инстаграм, как всегда, но также вы видите из Фейсбука есть парочку регистраций, то есть конкретно 4. Инстаграм дал нам 19, э, то есть львиную долю, 19 лидов за это время. Если мы просмотрим в разрезе городов, то увидим, что на данный момент лидирует именно Москва, с одинаковым бюджетом, а, а, креативами, но разным гео у нас лидирует Москва, это 12 лидов. Ну, далее уже идет у нас Санкт-Петербург. Общей стоимости в общей сумме 5 лидов и Екатеринбург 2 лида ну то есть видите что есть стоимости 66 рублей есть стоимости 70 рублей это вот показатели в Москве а Москва у нас а, пока лидирует впереди планеты всей а, собственно говоря а, давайте пройдемся немного по а, виду плейсментов использовали мы а, в основном видео формат а, размещались э, в ленте Instagram, ленте Facebook и в сторис Instagram. Другие плейсменты мы э, отрезали, то есть сократили по ним показы на полную катушку и использовали идентичные объявления в каждом городе, где планируется проведение мероприятия. Вот. и таких результатов нам удалось достичь. А теперь все зависит от обработки этих лидов. А, лиды поступают сразу в Google таблицу э, организатору и уже там идет с ними переписка, созвон и вывод на предоплату и последующую полную оплату. Вот. Такие результаты за а, чуть менее чем одни сутки, потому что рекламные а, кампании прошли модерацию у нас вчера в районе 11 вечера, сейчас у нас полвосьмого по Москве. Вот, то есть чуть меньше суток. И 23 лида в копилочке за 109 рублей 78 копеек. Давайте еще раз посмотрим график по результативности. Видите, что потихоньку растет цена лида. Изначально она начиналась с 78 рублей, но это общая. Стоимость за весь период. Если мы посмотрим именно по Москве, то со сториса у нас наоборот идет снижение цены. И с ленты Instagram и Facebook у нас также идет понижение цены. Вот, то есть, э, однозначно у нас есть Екатеринбург, который нам немного портит э, общую картину. Но, так как мы действуем в разрезе нескольких городов, и у нас есть четкий кипя и по стоимости следа, мы полностью на данный момент в него укладываемся. А. Вот. Есть такие результаты, которыми хотелось поделиться. А и чтобы вы поняли, что реклама может быть эффективной за достаточно короткий период. Все зависит от вашего предложения, от выбранной аудитории и от креатив, который вы, естественно, подобрали. Несмотря на ситуацию с вирусом в стране, люди регистрируются на мероприятия, которые будут через полтора-два месяца. На этом все. С вами был Алексей Федорцов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, пишите обязательно в комментариях, почему. Ну, также под этим видео будут мои контакты. Вы можете написать мне вконтакте, напрямую в WhatsApp, задать вопрос конкретно по своей нише, по своей ситуации. До новых встреч. Пока-пока.